Всем привет! Вы смотрите «Универ -Нью. С вами я, Анна Глазунова. И так сегодня в выпуске. КФУ посетила руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. Очередное заседание ректората состоялось в Казанском федеральном университете. В КФУ побывали представители университета Регенсбурга. Казанский федеральный университет посетила руководителя образовательного фонда «Талант успех» член Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию Елена Шмелева. О том, где она побывала в рамках визита, смотрите далее.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 такой, знаете, олимпийской инфраструктуры, спортивной инфраструктуры. У нас уже 30 тысяч выпускников, вот тысяча – это выпускники республики, и все они фактически принимают участие вот в преобразовании под те новые образовательные программы, которые очень им интересны.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 В Казанском федеральном университете состоялось заседание ректората. Основными темами стали вопросы приема иностранных студентов, дальнейшее развитие медико-санитарной части университета и многое другое. Подробнее в нашем сюжете. В Казанском федеральном университете состоялось очередное заседание ректората. Одним из вопросов повестки, которому было уделено особое внимание, стала реализация проекта «Инновационная экосистема КФУ». Термин «Инновационная экосистема» характеризуется обменом идеями, поиском инвесторов, коммерциализацией и созданием структур, которые будут проводить данную деятельность. Проректор по инновационной деятельности Дмитрий Пашин рассказал об основных проблемах в этой области. Университет старается запатентовать как можно больше результатов интеллектуальной деятельности через патенты на изобретение, полезную модель, промышленный образец, однако зачастую после регистрации патенты его продвижение останавливается. Передача по лицензионному соглашению, как правило, не осуществляется. Прежде всего, мне кажется, необходимо внедрить в практику университета прозрачный механизм мотивации разработчиков на коммерциализацию результатов своих исследований разработок. Представленные в докладе про ректора по инновационной деятельности исследования показывают, что предпринимательству можно научиться. Именно поэтому, по его мнению, стоит сделать ставку на открытие новой основной образовательной программы «Менеджмент». Основным итогом программы будет сформированный проект, который студенты будут развивать на четвертом курсе. Ректор отметил, что студенты должны получать возможность реализации себя в нескольких сферах деятельности. У нас вообще перекрестного опыления нет. Поэтому вот с этого года это будет обязательно, чтобы от на 5, либо от на вот сейчас Дмитрий Альбертович вернется, будет в обязательном порядке. Благодаря Open и темам, которые синифицированы были в том числе и здесь сидящими в зале людьми. Какой то подвижка пошла. Другим вопросом повестки стало текущее состояние и перспективы развития медико-санитарной части университета. С закладом выступил главный врач Сергей Осипов. Он отметил, что важно проработать схему привлечения научных кадров. Сегодня клинике необходима интеграция профессорско-преподавательского состава и непрерывное обучение врачей. Ректор Ильшат Гафуров обратил внимание на развитие информатизации в стенах клиники. Благодаря этому пациенты смогут получить лечение в строгом соответствии с протоколами и клиническими рекомендациями. Полное база данных о каждом пациенте будет доступна в режиме онлайн. Управление информацией в режиме онлайн стало темой следующего выступления директора ситуационного аналитического центра КФУ. Тимирхан Алишев представил ректорату работу системы управления научными и образовательными мероприятиями Ломоносов. Суть данной системы в управлении мероприятиями в режиме онлайн. Заключительной темой стала подготовка к приему 2019-2020 учебного года. Олег Бодров сообщил ректорату, что Казанским университетом была запущена реклама дистанционных экзаменов. Важный вопрос является прием иностранных абитуриентов. Департамент внешних связей планирует организовать 5 дистанционных площадок в странах СНГ. Получается, что в эти дни необходимо направлять туда наших консультантов. То есть вот срок их пребывания это 14 дней. Работа их должна строиться, значит, подключить эту систему, выявить и снять проблемы на месте, которые возникают, а потом обкатать и подготовить к запуску экзаменов. На сегодняшний день Казанский университет принял 4716 заявок от иностранных абитуриентов. Для студентов из стран СНГ создана пошаговая инструкция прохождения вступительных испытаний в КФУ. Артем Тупичкин, Ленардо Валетяров, Виолетта Басова, Универньюз. В Казань прибыли представители университета Регенсбурга. Программа их визита включает в себя встречу с руководством Казанского университета и обсуждение реализации совместной программы по германо российским отношениям. Подробности смотрите в сюжете. 28 мая состоялся рабочий визит в КФУ представителю университета Ригенсбурга по вопросам реализации совместной программы по германо-российским отношениям. Казанский федеральный университет, which we could optimize. Yes, this is our target. Соглашение о сотрудничестве между университетами было подписано 21 сентября 2010 года. Оно предусматривает обмен научными работниками в области исследований и науки, студентами на уровне бакалавра и магистра, а также обмен аспирантами. Кроме того, реализуются совместные исследовательские проекты и поддержка совместных учебных специальностей и программ, в том числе с возможностью получения двойного диплома. Валерия Муратова, Ленардо Валитьяров, Универньюс. А сейчас коротко об обзоре, что еще интересного произошло в Казанском федеральном университете. 28 мая в Кембриджской международной школе Бала-Сити прошла презентация проектов профессионального развития учительских кадров. На конференции был презентован проект «Новый учитель для Республики Татарстан», в котором приняли участие студенты Казанского федерального университета. В музее имени Лобачевского Казанского федерального университета состоялась лекция «Тайны древнего Беляра». Археолога, доктора исторических наук, члена корреспондента Академии наук Республики Татарстан Фая Захузина. На лекции была затронута деятельность одного из выдающихся археологов, автора многочисленных трудов по истории татарского народа, доктора исторических наук, профессора Альфреда Халикова. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялось очередное заседание телевизионного дискуссионного клуба на тему Дети мигрантов и школы принимающей стороны. Обсудили образовательную политику в отношении детей-мигрантов в разных странах. Проблемы подготовки и переподготовки учителя для работы в мультикультурной образовательной среде. Особенности работы с детьми мигрантов в российских и зарубежных школах. На этом у меня все. Смотрите нас в социальных сетях. Еще увидимся. Пока.